В январе 2017 года мы ввели промышленную эксплуатацию систему сбора большого раздела система обслуживания комплексной системы обслуживания рейсов в аэропорту города Оренбурга. Прошедший год нам показал, что эта система очень практична и выручила нам ни одну пару свободных рук. то есть при дальнейшем развитии предприятия нам просто не приходилось принимать дополнительные людей на работу. Вот, поскольку сама система позволяет модульно и распределять работу и техники по учету, которые раньше занимались чисто обработкой бумажной перевички, теперь они работают в программе сбора. И тем самым произошло вот это вот разгрузка офисного планктона в части бухгалтерии, которые нагрузили другой работой в связи с развитием предприятия.